Вся в пупырышках, как жаба Много поролона в лифчике Называется пушапами В пряди покупают пачками Лучше качество товара Простеня слегка запачкана. Это след автозагара Депиляция недолгая Если только ноги и руки Губы Сдуют косметологи Сделают хирурги. На виду румянец, детство Тени нанесу на веки. Как же трудно быть естественным в нашем двадцать первом веке.